Как правильно вдохновить мужчину сходить в кино или сводить вас в кино? Некоторые женщины используют такую заезженную фразу: "Мы никуда не ходим". И мужчина начинает вспоминать: на прошлой неделе ходили, месяц назад ходили, прошлым летом ходили. А она не помнит, не ценит, у нее склероз. Ну значит никуда ее не надо водить. То есть эта фраза приводит к тому результату, которого женщинам не хотелось бы. А попробуйте сказать этот же смысл в, другом, в другой фразе. Например, «Дорогой» на этой неделе снова показывают Золушку. Или там вышла новая версия Золушки. Ну, просто я люблю Золушки. «Давай сходим в кино». И мужчина, конечно же, отнесется к этому позитивно и скажет «Да, хорошо, дорогая». А вот в такой-то день я буду не сильно занят, и у нас с тобой получится. Я вернусь чуть раньше с работы, и мы с тобой сходим в кино. Используйте правильную фразу, которая приведет вас к тому результату, который вы желаете.